Всем подписчикам привет! Говорят в очках нельзя, да? Ну ладно, солнце светит. А сегодня хочу вам показать автомобиль, который постоянно спрашивают. Покажу вам довольно неплохой вариант. Расскажу сколько он стоит. Итак, друзья, это Daihatsu hi -Jet. Такой микровен. В семью эти автомобили берут, но не так часто. В основном их берут для работы. Кстати, ребят, подписывайтесь на инстаграм. Прикреплю название. Там намного больше автомобилей. Выставляю в историях. Ну и плюс там такой лично рабочий инстаграм. Итак, данный автомобиль проверен. Соответствует аукционному листу. Он целенький. Ни о каком литье речи быть здесь не может. Очень редко не встречаются на литье эти автомобили. Обычные штамповки. Зимняя резина. Довольно довольно неплохая установлена 12 размер брызговички такие можно сказать самодельные 17 год 100 тысяч пробег внимание стоимость такого автомобиля на сегодняшний день в довольно в неплохом состоянии 435 тысяч да раньше они стоили дешевле но что поделать не мы тут виноваты установлены ветровики задние стекла тонированные он простой на велосах, но ну, к этому сейчас мы вернемся. Вот такой вот косячок, да, вот есть на дверке. Состояние автомобиля снизу. Многие скажут, что он ржавый, на самом деле нет. То что увидели сейчас ржавчину, это просто на подвеске не сам кузов боковые двери сдвижны с двух сторон обратите внимание состояние салона видно то что автомобиль такой но не зачуханный я вам скажу кто не знает вот это сиденье, оно убирается здесь японец придумал вот такую вот фанеру все вырезал тютелька в тютельку сейчас я вам покажу Колеса в подарок. Я не знал то, что они будут, если честно. Был приятно удивлен. Да, багажное отделение. Здесь есть котки от этого. Никуда, абсолютно никуда не деться. Зато фанеру поднимем, там, наверное, будет все как новенькое. Сиденье складываем, фанеру кладем, все, фанера встала колом. Никуда она не денется. Я уже не раз говорил в своих видео, да, то что ну, шумоизоляции здесь никакой нет. Абсолютно никакой. Сзади есть ремешки. Такие автомобили бывают, приходят, знаете, вот потолок, крыша здесь реально высокий. Японцы используют это пространство. То есть какие-то лотки сюда что-то вот придумывают, как-то вот на полозьях что-то делают. Ну, японцы, японцы, конечно, молодцы, ребята. Очень объемное багажное отделение. Ну, и вот эта фанерка как раз, скажем так, служит нам перегородкой, да, от багажного отделения. Но если сложить сиденье, положить фанеру на пол, да, то тут можно и спать, и холодильник, и печку, и полквартиры перевести. Место, ну, вот эта вот лавочка, я снимаю на телефон, не буду уже, да, перелазить. А, ну, не перелазить, а камеру переправлять неудобно снимать. Ну, как вам сказать. Вот Ну вот как-то вот так. Долго не высидишь здесь. Серьезно, не просидишь. Ребят, я уже забыл, что такое весло. Оп! Стекло опускается не до конца. Реально забыл, что такое весло. тут еще можно рассказать. Сиденья передние. Ну, тоже такие, как вам сказать, тоненькие. Да, короче говоря, рабочий, рабочий автомобиль. 0,7 объем. Пойдем посмотрим на двигатель. Сейчас еще раз расскажу, какие документы с автомобилем идут. Двигатель никто не мыл. Абсолютно никто. Как часы работает? Вот эти вот места у них постоянно коцается, да, там прям до металла. Ну вот здесь как-то еще более-менее нормально. Ключ, тоже весла. А вот эта сидушка тоже поднимается у нас. Фиксируется таким вот образом все, Оп. раз фиксатор, два фиксатора есть. Автомобили, конечно, где электрические стеклоподъемники, руль обычный, пластиковый, буток, окошко закрыть, кондиционер работает. час дня жарище невыносимо стоит. Вот несколько дней знаете было так более менее и опять вот эта жара как не знаю как значит спинка у нас регулируется немножко в необычном месте находится да сам рычаг то есть с левой стороны здесь идет то же самое ручник находится где положено есть прикуриватель это один из немногих автомобилей где устанавливается прикуриватель есть пепельница один из немногих автомобилей дальше корректор фар все привыкли видеть его с правой стороны здесь находится он с левой стороны. Автомобиль 4WD 4WD включается у нас с кнопки, нажали все, 4WD у нас включилось. Ну я слышу, да, то что WD подключилась. Все на рычажках я назову это так есть крутилки, есть кнопочки есть климат-контроль, здесь чисто все на рычажках обычная магнитола, ручка моя ну вот как раз оп ручки а здесь есть подстаканничек видели подстаканничек а здесь у нас тоже подстаканник выдвигается есть у нас бардачок кстати аукционник лежит здесь вот такие вот две два углубления я не знаю что туда можно класть вот честно даже не знаю пластик ну чисто такой дешевый пластик рабочий автомобиль есть подсветка шумки здесь можно сказать можно сказать тоже нет так кое-как кое-как установил телефон итак друзья что вообще какие действия да, чтобы заказать проверку автомобиля я еще раз вам хочу напомнить то что авито автору сайт у нас не актуальный я не говорю то что там вообще нет машин да они там есть но вот Постоянные звонки. А почему на Авито машины... Ух ты. А почему на Авито машины стоят на 150, 200, на 100 тысяч рублей дешевле? Ну как так, друзья? Ну как машина может стоить на 150, 200 тысяч дешевле? Ну не бывает такого. В пути, под заказ, ну либо просто тупо развод. Все автомобили, которые продаются в Приморском крае, все продавцы... Что на авторынке зеленый угол, что пробежные автомобили. Кстати, пробежные автомобили я тоже проверяю. Проверяю любые, пробежные, беспробежные. Все выставляют автомобили на сайт drom.ru. А раньше кто-то не выставлял. Они по городу ездили такие машины, на заднем стекле писали. Продается там автомобиль, там цена и так далее и тому подобное. Сейчас все на drom. Зашли на drom, скопировали ссылку, скинули мне. Я созвонился с продавцом, договорился о встрече. Вот, все, машину показывают, оплачиваете, проверка стоит 2000 рублей. Друзья, сегодняшний день планируется со вчерашнего вечера. То есть, если вы сегодня мне скинете автомобиль, ну, вот, например, сейчас у нас час дня, да, 5 минут 2. Если я буду успевать его проверить сегодня, я его обязательно проверю. Если нет, то на следующий день. Ну, собственно, как я и сказал, сегодняшний день планируется с вечера. Днем вот машинка скидывают я вечером сажу составляю себе график составляю себе маршрут и еду еду проверяю автомобиль вы получаете 200 наверное плюс фотографии ну, всегда по-разному получается но в основном это 200 это достаточно поверьте больше не надо ну меньше наверное тоже то есть Полностью фотографируется автомобиль снимается видео, днище, ржавчина, запуск двигателя, холодная горячая сканер и все остальное. Ну, более подробно уже по телефону. Вот и все, вы получаете фотоотчет, фото -видео отчет в WhatsApp и все это дублируется голосовым сообщением. То есть я уже более подробно, помимо того, то что я рассказал в видео, я еще дублирую голосовым сообщением. Но если вам что-то непонятно. Уже задаете вопрос ну как правило если автомобиль хороший человека все устраивает он уже перезванивает и мы уже с ним по телефону общаемся так многих волнует вопрос процесс перевода денег продавцу есть два варианта первый вариант вот сейчас на практике да то есть пару дней назад машину смотрели продавцу внесли задаток 5000 рублей все автомобиль не продается я сейчас пришел я взял документы на автомобиль сейчас я вам покажу какие документы вы получаете отзвонился говорю все там дим я возле машины документы у меня я все сверил он переводит деньги скидывает не чек продавец сидит со мной продает все денежку получил документы у меня продавец мне отдает ключи из документов вы получаете но везде комплект из документов разные но смысл один да? вы получаете сбктс сертификат безопасности транспортного средства вы получаете выписку да так называемый птс здесь у нас все данные автомобиля вы получаете ложки это таможенные платежи вот и вы получаете копию паспорта продавца с данными документами копия паспорта продавца нет он мне но но, но многие просто не дают потому что копию паспортов они идут материально заверены даже если вы не получите копию паспорта у вас в сбгтес есть все данные продавца которые вам которые вам нужны в данном случае паспорт не просто вы я посмотрел в телефоне у него паспорт у меня вышел в WhatsApp я перешлю этот паспорт покупать все ну и опять же здесь тут у нас идет продажа от собственника продажу собственника есть роспись ну, грубо говоря там пустые договорят, да вот четыре штуки дали плюс я на перегон автомобиля выписываю договор на себя да то есть ну, чтобы доехать мне на транспортной компании потом я его потом его не будет ну, я как бы стараюсь как вам сказать делать все правильно да чтобы не возникло там каких-то каких-то нюансов вот, если машина привезена на юридическое лицо, то там будет стоять кнопка нас Кстати, машины, которые растаможены на физлицо лицо на Дальневосточниках, Гланас здесь не устанавливается. На Юриков будет стоять обязательно ГЛОНАСС. Вот все, сейчас я поеду в транспортную компанию, сдам автомобиль. Там будет договор с транспортной компанией. Я буду отправитель, будут все мои паспортные данные, реквизиты транспортной компании и фамилия, имя, отчество получателя. Можно указать. Ну, естественно номер можно указать там дополнительное лицо которое будет получать автомобиль Отправляю вам договор также будет опись да где там все косячки все вложения все это в офисе будет указано и вы спокойно сидите ждете дома свой автомобиль но в любом случае вы будете связываться с транспортной компанией телефончики их не я вам даю это будет указано в договоре и транспортная компания при погрузке автомобиля на автовоз то есть они его загрузили они скидывают вам фотографии, просят вас оплатить. Вы переводите им деньги. Куда, как переводите, это вы уже решаете с ними. Либо там на счет им, либо на карту. Ну, проще на карту Сбербанка. Я с продавцами сейчас сложно, да, по поводу перевода именно Сбербанковского. Вот, начал, да, вот по части перевода денег закончил вообще транспортная компания. Значит, первый вариант – это перевод на карту Сбербанка. деньги. Это вообще супер, это просто очень отлично. Если продавец вдруг отказывается брать деньги на карту, Тогда берем у продавца данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения отправляем вам. Вы с наличкой, именно с наличкой, с наликом, деньги сняли, пошли в банк, сделали перевод на имя продавца. К переводу вам дается пароль. Пароль скидывайте мне. Продавец без меня деньги не снимет. Мы с ним встречаемся в банке, снимаем деньги. Только после этого я забираю автомобиль. Но это вот я так вам поверхностно рассказал кратко да понятно то что уже более такая более подробная информация по телефончику знаете что хочу сказать вот кондер работает нормально кондер работает. у него здесь дучки находятся. я специально включил на ноги чтобы как бы ветер не дул не задувал да в принципе мне хватает понятно то что сейчас включу на обдув э, лица да еще лучше будет но тем не менее неплохо вот ну что вам еще про автомобиль про этот рассказать посмотрим по месту по месту я уже говорил больше то наверное В принципе и нечего я думаю там тактика технические данные друзья это можно зайти посмотреть уже э, непосредственно на дроме есть до да? ручки ремешок сейчас пристегнемся вот и поедем Ага, вот видите, как я по привычке да, тянусь, хочу спинку наверх поднять. А нету там спинки. Вот еще я минус нашел. Знаете, какой зеркала здесь не регулируются. Вот мне надо сейчас зеркало немного подрегулировать. Оп. И вот сейчас буду туда-сюда, туда-сюда. Маловато. Вручную <смех> все делается. И вот опять рука мне потянулась нажать кнопку, чтобы закрыть стеклоподъемника. подъемника. не тут-то было. Так, ну, правая правая вроде нормально. Так, камеры заднего видно не хватает. Вообще автомобиль он идет задок. Да? То есть что-то где-то жопа пустая зимой. Ну, палево на, на задке ездить реально паливо. Кстати, э, нахожусь. Авторы на камске на Камской так называется. Ну это такое, знаете, старое название. Сейчас э, все более цивилизованно здесь. Раньше просто дядки сидели здесь, продавали у кого-то контейнер, у кого-то еще что-то. Отстроили раз магазинчик, поставили павильончик и вот здесь два магазина с правой стороны Гиберавто и э, Шик. Поэтому вот пятая адрес, пятая проходная 15. Поэтому вот купить масла фильтра какие-то расходники вот сюда ребят приезжайте вот он гиперавто и шик на втором этаже вот в принципе в принципе все есть тут же напротив и автомойка и масла можно поменять все остальное парковка здесь платная 50 рублей по моему 50 рублей один час если вы что-то покупаете в магазине, то, ну, я имею в виду, либо в гиперрафта, либо в шике вам дают чек на бесплатную парковку. У меня вообще вот гостевая карта на одну бесплатную парковочку. Вот так вот. Опа! Отдали, закрыли и поехали. Это откатная система, назад нет. Неудобно, я уже привык ездить, да? То есть где-то на пригорке стоишь на пригорке стоишь и машина у тебя назад не катится по динамике по разгону ну смысл здесь говорить если только сравнивать с кейкарами вот, понятно то что тяжело но тем не менее вот потихонечку поперли тахометра нет уже уже 60 шумоизоляция да друзья блин отстает реально отстает где-то по грунтовке будем ехать Будет все слышно. И еще мне не нравится то, что по грунтовке, когда на нем ездишь, едешь, его вот, вот как подкидывает. Короче говоря, как вам сказать, неустойчивый. Он, да, то есть стабилизации абсолютно никакой здесь нету. Поэтому Поэтому по грунтовкам не гоняйте на таких автомобилях. Ездил я как-то на рыбалку на таком автомобиле. Вот, за счет того, что он 4 ВД, база короткая, он он реально едет. Плюс он легенький такой. То есть был Xtrail, 30 кузов, и был Хайджет. Вот хотите верьте, хотите нет, ему было намного проще, чем Xtrail. Прям реально, намного проще. Сейчас едем, время такое специально выбрал, чтобы, чтобы пробок у нас не было. Вот так, ну что, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот такое вот получилось э, видео. Нужна помощь в приобретении автомобиля всегда говорю звоните, пишите, обращайтесь телефон у меня один указан под каждым видео в описании канала, всем огромное спасибо за комментарии за лайк, за дизлайк, всем пока